Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Справедливость восторжествует» и у нас, как всегда, в гостях адвокат Юлия Вербицкая. Здравствуйте, Юлия! Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, наши дорогие зрители и слушатели! Я в прошлый раз как в воду глядел, что мы не закончим тему наших, вернее, ваших, вашей подопечной Светланы Мальковой, и я знаю, что... Есть новости, но перед этим я хотел бы, чтобы прокомментировали один комментарий, который пришел на прошлое видео. Я по памяти цитирую, но смысл такой, что никакой заслуги адвоката Вербицкой в этом нет, потому что Мальков по закону обязан платить алименты. Вот как бы вы прокомментировали такой вот интересный комментарий. Вы знаете, с большим удовольствием мы комментируем данных идеалистов, которые считают, что если по закону есть право, это право обязательно будет реализовано. Очевидно, что человек, который писал, не имеет малейшего практического опыта, никогда не судился, никогда не взыскивал и не понимает разницы деньгами виртуальными, которые написаны в решении суда и полученными. Поэтому очень смешно, очень забавно и считать, желаем таким доверителям чудесным, чтобы все их доходы были вот ровно в той форме, если они имеют право по закону их получить, вот пускай они их получают. Мы помогать не будем, пускай они самостоятельно идут, добиваются, и только после того, как пройдут тернистый путь, поделятся своими впечатлениями, нам, в свою очередь, будет очень интересно. А теперь, по сути дела, какие есть новости по делу Майкова? Ну, конечно, конечно, Первый этап, и действительно, Светина огромная победа в том, что она получила аж 207 900 рублей в качестве первого платежа, имел эффект разорвавшейся бомбы. И, видимо, обидевшись на нас очень сильно, Роман Мальков сделал публикацию очень смешную, он написал, что Света, хотела 250 тысяч, а получила 35. Ах, какой я молодец! И всем как бы дал рекомендацию, что э, вот видите, жены, вот если вы будете ругаться со своими мужьями, вы будете получать такие маленькие деньги. Конечно, позиция бизнесмена Малькова, доход которого, согласно справке, которую он представил в месяц, большого и значимого бизнесмена, как мы все понимаем, в размере 65 тысяч рублей, при условиях, если Светланин будет отдавать 51 тысячу, остается совсем незначительным. И самое забавное, что согласно представленным в материалы дела справкам налоговой инспекции, Совокупный доход бизнесмена нашего за прошлый 2020 год составил порядка 6 тысяч рублей за год. Так что, конечно, любые деньги, которые сейчас получает Светлана, исключительно благодаря решению суда, исключительно благодаря службе судебных приставов, это обнинские приставы, которые большие молодцы, которые проделали огромную работу. И без этой работы я абсолютно уверена, что наш бизнесмен Майков продолжил бы свои действия и высказывания, а именно с февраля по сентябрь Светлана не получила ни копейки, ни одной копейки элементов ни на одного ребенка и э, некоторые такие бахвалистые высказывания о том что он платит элементы больше чем кто-то зарабатывает ну, они определенным образом характеруют лица которые такие заявления делают только после того как было решение суда только после того как это решение суда было обращено к немедленному взысканию что является большой редкостью только после того как приставом было возбуждено исполнительное производство и проведен ряд действий первый день пошли, И сейчас, на данный момент времени, у меня есть все основания, полагают, что и вторая сумма будет взыскана с господина Малькова. А он хочет платить добровольно, мы приветствуем это его намерение. Он хочет показывать налоги, их оплачивать, прекрасно пускай платит и побеждает. Потому что, если он делать этого не будет, последствия его установленные и гражданским процессуальным кодексом, и гражданским, и семейным, и главное – законом о судебных приставах, на него будут очень-очень-очень неприятны. И задолженность сейчас за ним числится, продолжает числиться, составляет порядка 90 тысяч рублей, и ему придется ее погасить. Потому что все его фантазийные расчеты, все его фантазийные обещания, что он является великим бизнесменом, что он производит этот расчет сам, они с законом никоим образом не сочетаются. Так что пора переходить из мира фантазии в мир реальной суровой действительности. Начал платить элементы, прекрасно, продолжай. И победам Романа Малькова в этом им поприще, в понимании того, что если есть закон и решение, суда его нужно исполнять. Это действительно победа разума. Ну, рукоплещем. Большое вам спасибо. А сейчас мы переходим ко второй теме нашей передачи. Сейчас мы перешли ко второй теме. Она связана с известной певицей Ларисой Долиной. Но мы поговорим не о ее творчестве, а о скандале, который произошел буквально на днях и связан был с драгоценностями. Расскажите, пожалуйста, в чем суть этого конфликта. Вы знаете, с Ларисой Долиной, которую я очень люблю, к творчеству которой я действительно с уважением и любовью отношусь, случился страшный конфликт. Дело в том, что певица была приглашена на одно публичное мероприятие, где она была номинирована и должна была получить соответствующую награду. И, естественно, с ней работали стилисты, с ней работали визажисты, предложили ей платье, макияж. И один из ювелирных домов связался с ее представителями и сказал, что готовы ей предложить вот на эту процедуру вручения примерить, одеть очень красивое и очень дорогое ювелирное украшение стоимость которого превышает 4 миллиона рублей. Конечно, предложение приятное, певица позиционирует себя как женщина очень красивая, очень ухоженная Естественно, она не отказалась и вышла на сцену не только в наряде, но и в замечательных украшениях, которые после того, как она покинула сцену и направилась к выходу, ее попросили снять и вернуться. Очевидно, актрису об этом никто не предупредил. Возможно, Лариса Долина посчитала, что это украшение ей подарили, что на самом деле оказалось совсем не так. Разумеется, украшение она сняла, вернула и покинула мероприятие в очень печальном, расстроенном состоянии, потому что ну, кому понравится подобного рода разочарование испытывать, испытывать в том числе церемонии. Ну, вот. Буквально через некоторое время. Высказались представители певицы, ее директора, ответственность, кстати, на которых лежит за подобное misunderstanding, полное непонимание. И они сказали, что раз так, раз ее попросили вернуть это украшение, хотя отметим, что нигде ни в своих аккаунтах, ни во время проведения мероприятия марка или наименование торгового дома не было названо. То есть украшение дополнило образы, кому принадлежит осталось некотором роде и виде кадром ну так вот эти представители сказали что действует имени певицы они э, дают запрет на публикацию ее фотографий в этом украшении в сми и э, прочих новостных и не только новостных источников и здесь конечно возник правовой э, нюанс требующий пояснения конечно э, та неловкая ситуация, в которой оказалась певица, очень неприятная ситуация, она понятна, но работа за обеспечение э, корректного отношения друг к другу, потому что позиции вот этих вот директоров, они сказали, что Лариса, она певица, она певица мирового уровня, и она была в праве рассчитывать на то, что ей подарят, выставила э, саму нашу знаменитость не в очень хорошем цвете и свете. Так вот, запрещать сейчас, после того, как это мероприятие было публично открыто для всех публикаций, создает крайне неприятные последствия и репутационные, и правовые для самой певицы и ее последователей. Поскольку, поскольку, если она является публично и предоставляет возможность всем желающим приглашенным СМИ делать эти снимки, то запрещать потом то, что было априори изначально э, разрешено, не представляется возможным и целесообразным. И э, ну, такие, как вам сказать, э, немножко некорректные заявления, они вместо того, чтобы отнестись к этой ситуации с юмором и оставить хорошие послесловия, показывают, к сожалению, в негативном свете всех и э, ювелирный дом, который дает украшение, потом его забирает, и тем самым портит себе репутацию абсолютно полностью, и певицу, м -м, которую как бы по умолчанию чуть ли не рассматривают как лицо, которое пыталось эти вещи себе присвоить. Ну и, конечно, крайне неумные заявления пресс-службы и директоров, которые запрещают то, что априори разрешено и представлено для всеобщего удовлетворения и пользования. Вот такие вот бывают правовые казусы, и мы обращаем внимание на то, что всем директорам, нашим селибрити, нашим любимым актрисам, с которыми мы работаем, которых представляем, вы подобного рода моментов всегда проговаривайте все детали иначе окажетесь в ситуации как лариса долина и это не будет слишком хорошо для вашей репутации а теперь мы переходим к заключительной части нашей программы третья тема она кстати связана со второй некоторым образом косвенно. Вы только что говорили по поводу публикации фото, а я хотел бы, чтобы, вы, чтобы мы подняли тему фотографии и папарацци. Мы знаем, что в России это очень модное такое направление, когда даже не обязательно это профессиональные фотографы, это могут быть какие-то обыкновенные пользователи интернета, они вдруг видят звезду, фотографируют ее на телефон и потом возникают тоже казусы, потому что не все э, довольны, мы знаем, вот особенно... Я помню, был документальный фильм про Аллу Пугачеву, и она э, запрещала фотографировать, потому что она сказала, я не знаю, как вы это потом сфотографируете, в каком виде, я буду, не, не проконтролирую, это еще было до интернета. А сейчас мы знаем, что э, ну, все, все люди живые, ходят по улицам, и можно поймать в совсем неприглядном виде, потом это выставить в интернете, и тут вступают какие-то, я так понимаю, правовые уже какие-то э, отношения. Конечно. Учитывая, что первая тема у нас прозвучала и прозвучала так в общем правовом контексте даже немножко забавно, я считаю необходимым разъяснить всем нашим слушателям, зрителям, может быть, кому-то это будет полезно, как вообще это работает в Российской Федерации. Потому что изображение это предмет очень комплексного и сложного права. Это и гражданское право, и интеллектуальное, и закон об охране личных персональных данных, очень много всего. И мы, благодаря вашей программе, сейчас очень такой короткий правовой ликбез. Итак, можно ли фотографировать человека? Да, можно, если это не является нарушением его личной, частной жизни, семейной тайны и прочее. Можно фотографировать на улице, можно фотографировать без разрешения, пожалуйста. Но у этой фотографии, у этого изобразительного, у этого изображения, у этого снимка, у него существует автор которому принадлежат авторские права. И именно автор может запретить использование данной фотографии в печатных ресурсах или наоборот разрешить возмездно или безвозмездно, это он определяет сам. Если разместили фотографию данного автора без его разрешения, он может попросить компенсации, и часть суммы этих компенсаций за один или за несколько снимков весьма значительно, они могут достигать 30-50 тысяч рублей за один снимок или за одну перепечатку. Итак, что касается людей, которые на этом снимке изображены, в двух случаях не требуется их разрешение. Первое ⁇ это участие в публичном мероприятии, которым предполагается фотосъемка и видеосъемка. И в данном случае мы можем только сказать, что закон запрещает, запрещает, ты явился, ты представил себя свету софитов и вниманию прессы, поэтому будь должен и неси соответствующие правовые последствия. И второе, когда не требуется согласие, если персона получила деньги, то есть заключила соглашение, и вот эта вот съемка была возмездная. То есть, грубо говоря, некий моделинг. То есть я позирую и я предоставляю право изображения за деньги или без денег. Во всех остальных случаях изображение, то лицо, которого изобразили, герой фотографии, конечно, должен дать разрешение, если только его изображение не является ключевым. То есть сфотографировано мероприятие, туда попали некоторые известные лица, могут ли они запретить публиковать фотографию этого мероприятия, точно нет. Тоже касается архитектурных, исторических и прочих достопримечательностей. Поэтому каждый спор, каждый отдельный спор, он подлежит рассмотрению в суде. Существует так называемый СИП, суд по интеллектуальным правам, который специализируется на защите авторских и иных смежных прав, в том числе права на изображение. Поэтому все участники съемок всегда подписывают соглашение, которым предоставляют каналу право использовать их изображение, фото, видео, фрагменты. Все участники профессионального рынка подписывают соглашение, по которому модель получает вознаграждение, либо иные бонусы, возможно, все. А со всеми остальными изображениями, конечно, следует быть очень внимательно, ибо Россия любит делать деньги из воздуха. И интеллектуальные права – это именно тот самый воздух, из которого можно делать очень большие деньги. Это, кстати, одна из наших специализаций. Большое спасибо за это разъяснение и за наш эфир. Я на этом с вами прощаюсь с нашими зрителями. До следующего раза. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего. До свидания.